Приближается Великий Праздник, и мы объявляем акцию «Чистый дом к светлому празднику Пасхи». То есть до 19 апреля включительно вы можете получить скидку до 20% на бытовые пылесосы Керхер. Например, мультициклонный пылесос ВИСИ-3. На нем вы можете сэкономить до 2000 рублей. Есть в наличии пылесосы с аквафильтром для аллергиков. Они могут также фильтровать и воздух. Также вы можете спокойно сделать покупки в нашем интернет-магазине targ.me. Доставка по России бесплатная. Поздравляю всех с праздником Пасхи, желаю вам здоровья, берегите себя. Инструкцию смотрите, ссылки под описанием. Всем пока.